Спанки в наших очках тебя не узнать. Команда восьмое Марата. Долгий вечер, сегодня я буду выступать один, потому что на в технаре все черти. Все <свят> хорошо, что никто из технаре это выступление не увидит. Уважаемый ведущий, я выступаю один, поэтому прошу вас ей немного помогать. Вы можете считать до трех? Раз, Раз, два, три. Поехали! Добрый. Я так же, как и вы, радуюсь, когда нахожу в зимней куртке полтинник, а курток в утеропе много. Поэтому, если вы заметите, что у вас из куртки пропал полтинник, знаете, я буду радоваться. Руслан, ну, а можете по-английски сказать «6»? — «6» — «6» Но сейчас хотелось бы попробовать что-то новое в своем выступлении. <связываю> <связываю> <связываю> Но сейчас хотелось бы немного отмузыкать свое выступление. Девушка принесла зван дискотеку репчатый лук парень украл чай в супермаркете вообще я всегда хотел взять себе команду девушку из зала но чтобы попасть ко мне в команду нужно пройти жесткий отбор так Вот и Вот вы, девушка играете в «Маркане»? Вы подходите. Так — Как тебя зовут? — Виктория. — Виктория. А у тебя есть парень? Есть. — Как его зовут? — Сергей. — Сергей. ты <звучит> не переживай, присаживайся. Вот. Давай шучу. Сейчас мы с тобой станцуем танец. Ты сама поймешь, как нужно будет танцевать. Нормально. А сейчас, сейчас мы сыграем с тобой миниатюру. Отборочный тур очень крутого продюсера. Итак, девушки, чтобы пройти, мой отборочный тур, вам нужно со мной переспать. <смех> — <смех> ну, Спасибо тебе, какие цветы нравятся? — Розы. — <смех> <смех> <смех> С вами была команда Курен «Пашмой Марата». Спасибо.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 проект на мосты вы ключевой герой на нашей сцене